Доброе утро, друзья! С вами Надежда Соколова. Бодрое утро! И я надеюсь, что вы уже готовы сделать нашу утреннюю зарядку. А почему утренних зарядок должно быть много? Мне задают вопрос, почему я все время публикую утренние зарядки? Да потому что утро это заделано целый день. Потому что именно утро мы с вами даем... Такой шанс нашему организму прожить новую интересную жизнь. Что мы сейчас сделаем? Конечно же, мы с вами соберем наши руки, потянем их. Теперь отведем назад. Включаем нашу шею. И еще раз также же тянемся вперед. Я надеюсь, что меня слышно хорошо. И назад. Мы постепенно будем включать все, все больше наших суставчиков. Назад. Отводим плечи, собираем лопатки. Еще раз так же. Вперед. И назад. А теперь мы еще больше округляем спину. Руки на колени, круглая спина. Поднимаемся вверх. Отводим плечи назад, руки собираем, тянемся чуть-чуть вперед и вниз. Переводим руки на колени, округляем спину, втягиваем живот, поднимаемся вверх. И еще раз так У нас с вами целых 15 минут для того, чтобы разбудить наш организм, разбудить наши мышцы. И я надеюсь, если у вас нет возможности выполнять... Зарядку на свежем воздухе вы уже проверили ваше помещение или занимаетесь с открытым окном. Поднимаемся вверх. Ага, хорошо. Теперь из этого положения мы смягчим колени и попружиним Мы Постепенно-постепенно будем опускаться вниз по суставчикам. Хорошо. Теперь из этого положения развернем правую ногу. Возвращаем. Другая стопа, другая нога. Оп. Возвращаем. У нас движение начинается в позабедренном суставе. Колено, голеностоп, стопа. И в другую сторону также. Оп. Потянулись. И еще раз. Оп. Потянулись. Молодцы. Я уверена, что у вас все хорошо получается. Еще раз также. Оп. Тянемся. Другая сторона. А теперь мы с вами добавим руки. Оп, такое скрестное движение на бедра. И еще раз. Оп, на бедра. Хорошо. Держите ваш пресс, держите вас, вашу спину. Не выгибайте поясницу. Старайтесь, чтобы сейчас движение начиналось от плечевого сустава вниз и вперед за руками. Еще разочек. Последний раз так же одна сторона и другая сторона. Разведем руки в стороны, соберем их на бедре. оп, раскроемся. И другая сторона также вот сюда на бедро. Раскроемся. Еще раз на бедро. Раскроемся. Оп. Собираем обе руки. Разводим стороны. Еще раз. Оп. Я надеюсь, вы чувствуете, что вашим плечевым суставу, вашему грудному отделу стало уже тепло. Последний раз также одна и другая сторона. Теперь мы встряхнем себя. И из этого положения сделаем шаг в сторону. И еще раз в сторону. Угу. И продолжаем так же. Оп. Оп. Последний раз так же. И все выполним с другой ноги. В сторону шаг. Еще. Хорошо. И последний раз дальше. Угу. Хорошо. Теперь мы потянемся вверх. И слегка потянем правый и левый бок. Не заваливаясь вниз. Мягкие колени. Стабильный таз. Только бок удлиняем через локоть. Чувствуем больше вытяжения верхнего бока. Ага, хорошо, молодцы. Еще разочек. И снова руки на колени. Круглая спина поднимаемся. Еще раз. Эта волна маленькая. Оп. И еще раз. Вверх. Последний раз угу. Хорошо. Продолжаем. Стопы шире и снова стопы. Разворот. Вернули. Разворот. Опорная нога в колене мягкая. И добавляем руки. Тянемся. И еще. Руки от бедра. Чувствуйте, как у вас тянутся мышцы рук, как у вас включились в работу плечевые суставы. Пожалуйста, держим пресс, не выгибаем поясницу. Последний раз так Ага, хорошо. Шире шаг. Переход вправо-влево. Добавляем движение рук. Руки уводим в стороны. И добавляем движение головы. Вправо-влево. Вправо-влево. Колено ноги нашей рабочей тянется пальцем стопы. Еще. И еще. Я надеюсь, что ваше тело уже чуть-чуть проснулось. Оп, Встряхнули себе. И еще раз. Хорошо. Шею встряхнули, плечи встряхнули. Снова шагаем вправо. Поехали. И раз. И два. И три. И в другую сторону. И раз, и два, и три. Меняем в сторону добавляем руки. И раз, и два, и три. Хорошо. В другую сторону. И раз, и два, и три. А теперь будем чередовать правую в левую сторону. Раз. И два. И раз. И два. Еще раз. Чуть-чуть уводим таз назад. Угу, вот такой движение. Оп. Оп. И еще раз. Оп. Оп. Хорошо. Я надеюсь, ваш организм уже проснулся. Последний раз. И снова встряхнули себя. Сделаем шаг чуть шире. Переведем руки вверх к правому плечу и к левому, к левой стопе наклоняемся вниз. Неглубоко. Оп! Еще. Оп. Оп. На выдохе вниз. На вдохе вверх. И у нас еще два раза. И еще один. И переведем руки к другому плечу. И вниз. Оп. Оп. Оп. Оп. Вот такое движение. Оп. Оп. Оп. Оп. Последний раз так же. Ага. Снова срекнулись стопом. Стопы чуть шире. Ага, и снова потянулись вправо и влево. Разминаем в том числе и стопу. Захватываем наши пальчики. И раз, руки назад. И два лопатки слить. И раз. И два. И еще немножечко. И раз. И два. Отлично. Еще разочек. Последний раз дальше. Стряхнули наши ножки. Руки ушли в стороны. Правая, левая колена. Правая, левая. Оп. О. Оп. Оп. Оп. Оп. Еще немножко. Я надеюсь, вы уже согрелись. Продолжаем также не останавливаемся. Последний раз также Теперь мы делаем вдох и округляем спину. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз так же. Выдох. Оставляем руки вверху, стоп чуть шире. Руки ушли вправо. Сгибаем правое колено к левым налетямся. по диагонали движение. Таз отводим назад. Еще немножко. Можно садиться не глубоко. Если вы чувствуете, что круглится спина. Держите спину прямой. У нас последний раз также. И сейчас мы меняем сто. Поехали. Еще. Как настроение? Я надеюсь, вы уже почувствовали тепло в вашем теле, что ваше тело проснулось. Ну, вы знаете, что в году 365 дней. Подзарядок может быть тоже 365, потому что каждое утро это новое настроение. Вверх вдох. Расслабили руки. Выдох. Хорошо. Руки в стороны. Колено. Поехали. Запускаем наши обменные процессы. Готовимся к продолжению нашего дня. У нас сегодня целый день новых событий, открытий. И настраивайте себя на то, что день будет очень удачным. Вот так. Еще. Ну и последний раз дальше. Теперь мы делаем вдох, выдох и расслабляем наше тело. Я надеюсь, вы уже не заметили, как пробежали, почти пробежали наш с вами 15 минут. И у нас еще есть пара минут на небольшую растяжку. Тянемся. Небольшое плене. Давайте потянемся вправо. Удлиним себя. А влево. Удлиним себя, смещаем вес вправо, тянемся вправо, держим, держим это положение, наблюдаем сейчас свое дыхание, ага, переход, тянемся влево, наблюдаем свое дыхание, ну, успокаиваем наше дыхание, раскрываем грудную клетку, отводим плечи назад. Шеи, плечи ослабляем, тянемся. Делаем вдох. Руки вперед. Тянемся. Раскрываемся. Опускаемся чуть-чуть ниже. Тянем правую ногу. Уходим вниз, вниз, вниз, вниз, вниз. Держимся за пол. Уходим в лунный uh -huh. Тянемся. Перейдем в другую сторону. Выполним выпад в другую сторону. Теперь поставим стопу руками на колено. И вот отсюда откроемся. Вверх вот так. Образ. поднимаемся вверх, делаем вдох, выдох, руки на колени, круглая прямая спина, живот в себя, начинаем движение с того, что подтягиваем пупочек к позвоночнику, последний раз так же, поднимаемся вверх, раскрываем грудную клетку, делаем вдох, тянемся вверх, плечи опускаем, Опускаем руки вниз. И на сегодня это все. Я вам желаю хорошего дня. Желаю хорошего настроения. И до встречи на следующей утренней зарядке. Бодрого утра!